Шашлычок под пикничок. Эй, куда, куда пропал мой огонь? Эй, алло, верните мне мой огонь. Куда он пропал? Вот так-то лучше. <музыка> Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает исследовать и познавать мир Вальхима. В прошлом видео я показал, как вступить правильно в Железный Век и что он нам интересного дает. Ну, один из таких интересных предметов мы сегодня и разберем. Речь пойдет, друзья, о камнерези Покажу и расскажу, что же может этот самый камнерез, для чего вообще он нам нужен. Это и многое другое в сегодняшнем а, выпуске. Поэтому, зрители, запасайся, пожалуйста, чаечком, кофеечком, печеньками или чем-то там привык запасаться. Ну и приятного тебе а, просмотра. Также не забудь поставить лайкосик царский свой, прожми, пожалуйста. Это ничего тебе не стоит, а мне офигеть какая а, поддержка. Ну и взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, такими как, например, Вальхим. Приятного тебе просмотра, а мы начинаем! После того, как вы переплавите железо и получите в руки свой первый железный слиток, у вас откроется в рецептах а, такой, значит, чертеж как э, камнерез, он еще называется, или резак э, по камню. Не знаю, какой у вас, ребятки, перевод будет, но у меня он называется э, камнерез. Ну и посмотрим, из чего он крафтится. Из 10, значит, кусков обычной древесины, двух железных слитков и 4 камней. Всего лишь, ребятки, навсего очень простой крафт. Где же искать э, соответствующие ресурсы? Ну, железо, ребятки, я вам вчера рассказывал, как можно получить, да, видосик у нас по добыче железа и правильному переходу в железный век э, есть, ребятки, в плейлисте по Вальхим переходите, пожалуйста, с есть в описании под данным видосиком. Древесина, я думаю, вообще проблем не составит, и также и камень вообще никаких проблем не составит найти. Ну и для постройки нужен, конечно же, верстачок. Вот, друзья, пожалуйста, как только мы собрали все ресурсы, устанавливаем его на любой горизонтальной поверхности. Вуаля, друзья, камнерез наш с вами готов и готов. И мы готовы с ним а, взаимодействовать. Для чего же, друзья, нам нужен все-таки камнерез? Основная самая функция это, конечно же, строительство а, необходимых интересных а, ништячков, которые мы сможем произвести. Конечно же, друзья, речь пойдет о каменных а, постройках. И давайте посмотрим, какие же каменные постройки нам открываются. Вот такие, ребятки, каменные стены. 1х1, а, каменная стена 2 на 1 каменная стена 4 на 2 нам открывается, каменный столб открывается и каменная арка, плюс еще каменный пол, и плюс еще каменная э, лестница. Вот эти, ребята, рецепты нам открываются для строительства. А, напоминаю, что когда у нас стоит камнерез, а мы можем демонтировать все наши а, постройки. То есть мы можем вот таким вот образом разбирать стены. Да-да-да, при рядом верстаке у вас этого сделать не получится, поэтому нужно использовать только камнерез, если вы хотите сделать какой-нибудь каменный замок. Ну и давайте наглядно продемонстрирую эти самые элементы, которые у нас э, добавляются. Также, друзья, у нас есть такой инструмент как мотыга. В него добавляется следующий э, рецепт. Это мощеная э, дорожечка. Да-да-да. При помощи, ребят, мотыги мы можем вот таким вот образом Мастить дорожки Кстати, на мощение дорог нужен будет камень Не забывайте об этом, да И, конечно же, нужен расположенный рядом камнерез Смотрите, ребятки, внимательно Если у вас нет возможности построить, построить, построить дорожку Значит, у вас нет либо камня в инвентаре Либо камнерез находится слишком далеко У камнереза, друзья, есть, конечно же, радиус действия Так же, как у верстака Поэтому следите внимательно за этими показателями Чтобы у вас потом не возникло лишних вопросов Ну и давайте... Давайте я сейчас продемонстрирую все те построечки, которые можно воспроизвести с помощью а, камня. Вот так вот, ребят, выглядит у нас обычная каменная а, стена. То есть так стандартные блоки, да-да-да, с помощью которых можно построить, ну, вообще все, что вздумается, ребятки, в вашу голову взбредет. Каменная стена 2 на 1 есть, да, вот, так, вот таким вот образом она... Выстраивается все Действует, ребятки, по определенной сеточке Либо мы можем делать отвязочку с помощью а, шифта И строить в любом месте, в котором вам а, заблагорассудится Каменная стена 4 на 2 это самая большая стеночка Выглядит она вот таким вот образом На самом деле, ребятки, плюс у каменных строений в том, что они гораздо прочнее деревянных аналогов Каменную стену, не знаю, тролль, например, тот же будет ломать достаточно дольше Не, он, конечно же, сломает ее, но сил для этого ему потребуется гораздо больше и вы, и вы скорее всего успеете прибежать и спасти ваши постройки, нежели э, такое случится, например, с деревянными постройками. Ну и давайте убираем каменные стены и посмотрим на э, столбы. Есть, ребятки, вот такие вот каменные столбы, тоже двухметровые. Не один метр, я так понимаю, в ширину. Ну и дальше, ребятки, идем. Каменная арка, которая, которую можно крепить к каменным стенам вот таким вот, например, образом. Да, и строить какие-то подмостки, строить какие-то интересные сооружения. Ну и, конечно же, каменный пол. Да, теперь мы можем с помощью вот таких вот блоков себе выстраивать каменный пол, да, надежный в ваших помещениях. И бегать по нему достаточно а, бодренько. Да, ребятки, вот таким вот макаром все легко и просто а, делается у нас с помощью камнереза. Не забывайте, что он сам должен находиться а, недалеко от места вашего строительства. Не, не сможете, ребятки, вы поставить камнерез здесь, а пости построится где-нибудь вот там, вот, да, где у меня стоят арки для моих порталов Нет, придется, ребятки, камнерез нести а, в ту сторону, да, ставить сначала камнерез, вот как, например, у меня здесь установлено, смотрите, как я сделал, все легко и просто, ребятки, аналогия, а, ставим верстачок, да, и рядом с ним камнерез, естественно, а, притащив с собой сюда ресурсы. Мы легко и просто установим и можем здесь строить любые каменные а, построечки. Строительство, конечно же, это самая основная функция, для чего нам потребуется камнерез. Но у него также есть еще альтернативная функция. Пойдем, зритель, покажу. Да-да-да, я надеюсь, ты еще здесь, поэтому пойдем, покажу. Для самых терпеливых и внимательных, ребятки, еще одна фишка по камнирезу. Мы можем с ним взаимодействовать. Да, друзья, подойдя к нему, есть а, возможность нажать на кнопочку Е e и посмотреть в его а, инвентарь, в котором у нас есть возможность Крафтить точильный камень Да-да-да, друзья, точильный камень и для чего он а, нужен Этот самый камень нам нужен для того, а, чтобы создать точильный а, станок Или же шлифовальный а, круг Который, в свою очередь, апает нашу кузницу Да-да-да, мой дорогой зритель Мы увеличиваем тем самым уровень нашей а, кузницы Если мы поставим рядышком этот шлифовальный а, круг Что еще нужно для того, чтобы построить этот шлифовальный а, круг Вот такой, ребятки, рецепт открывается А ничего сложного всего лишь на всего один точильный камень и 25 обычной э, древесинки. Да, поэтому, ребят, будьте внимательны, когда смотрите мои видосики. Я могу очень много чего интересного э, рассказывать э, в любое время, в любом месте, как говорится. Поэтому смотрите, пожалуйста, видосики до конца. Информация на будущее. Ну, а мы, конечно же, продолжаем. Ну и, собственно, что можно делать, друзья, из камня. Вот тут вот у меня несколько построечек. Это всего лишь навсего порталы. Это никакие не крепости. Я тут по-быстрому, значит, наваял, да, вот такие шаблонного плана они у меня идут. Это, ребят, порталы, с помощью которых я перемещаюсь. Я их поместил вот в такие вот каменные а, арочки. Я думаю, что интересненько смотрится. Зритель, что ты думаешь по поводу моих арочек? Напиши, пожалуйста, а, в комментариях, Раскритикую или подскажи, и братишка Скрэч, а, конечно же, тебе непременно ответит. Что еще, ребятки, можно? Вот таким вот образом а, я, например, с помощью камня сделал себе возле, возле своего вот этого а, особняка, да, из дерева, каменные стены, и теперь, когда тролли подходят, они по отходят даже по воде. Да-да-да, бывало такое. Они начинают оттачивать мои каменные стены, а до домика они не достают. Поэтому этот дом гораздо а, прочнее, чем он есть на самом деле. Да-да-да. Заходим внутрь, мы видим здесь огромный а, плацдарм. Это огромный пол. У нас здесь, да, знаете, какая площадочка получилась ровненько. Аккуратненько, все ровненько. Тут у меня расположилась кузница. А, я вам так скажу, что с камнем гораздо интереснее смотрится построечки, нежели из дерева. Ну хотя, ребятки, это же дело вкуса, дело творчества. И из дерева можно, ребят, такое соорудить, что... Просто-напросто глаз будет а, диву даваться. Еще, кстати, забыл об одной интересной вещи, которую можно построить с помощью а, камнереза. Если мы зайдем вот сюда вот, и по, в графу прочее, и мы здесь найдем а, вот такой вот очаг. Это, ребят, уже не простой, знаете, костер. Это уже вот такой вот обложенный камнем большой каминчик, да, вот таким вот образом его можно установить где угодно, в который мы можем подкинуть дровишек, и он у нас будет гореть и давать гораздо больше тепла, чем это делает а, тот же самый а, костерчик. Давайте его заправим, блин, как мажоры а, цельной древесины, почему бы и нет, и посмотрим, так, у вас больше нет... А, он заправляется обычной а, древесиной, цельная древесина для этого а, не годится. Нифига себе, ребятки, только что я узнал, а, для себя открыл интересное новое, что у нас оказывается... В этот очаг нельзя закидывать цельную древесину Так, ну что ж, давайте закинем Вот таким вот образом у нас, друзья, горит костерчик И дает нам а, офигенное количество тепла Но что-то он как-то быстро погас Это все потому, что меня здесь потихонечку иногда подтапливает Поэтому устанавливайте его также вдали от воды Чтобы водичка его не доставала И тогда все будет... Хорошо. Ну что ж, это практически вся информация, которую хотел предоставить сегодня братишка Скретч по камнерезу. Если же, зритель, ты считаешь, что братишка Скретч чего-то упустил до отдельного важного, то, пожалуйста, напиши ему, пожалуйста, в комментариях, поругай его, и он, конечно же, в следующем своем видео а, дополнит информацию. Также, зритель, если у тебя есть какая-нибудь крутая идея по поводу того или иного видоса по Вальхейму, и не только, также смело пиши мне в комментариях на все, конечно же, отвечу, и мы с тобой это дело все обсудим. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры все